Лев спасает девочку от похитителей. Дело было в 2005 году. Одна 12-летняя кенийская девочка находилась в розыске уже целую неделю. Известно было, что ее похитили для того, чтобы насильно выдать замуж. А через неделю ребенка нашли в компании трех львов, которые, как оказалось, и освободили заложницу, до смерти перепугав похитителей. Позже выяснилось, что до момента, когда появилась полиция, львы охраняли девочку примерно полдня. Они не только не причинили ей никакого вреда сами, но и зорко следили, чтобы никто другой к ней не приближался. Звери удалились только тогда, когда появились служители закона. Специалисты предположили, что на такую благородную реакцию хищников сподвигли слезы девочки, которые могли каким-то образом напомнить звуки, издаваемые их собственными детенышами. Горилла спасает трехлетнего мальчика. Как известно, в зоопарках диких животных держат в специально огороженных вольерах. Эту территорию животные считают своей и, как правило, ревностно относятся к соблюдению ее границ. 18 августа 1996 года в зоопарке города Брукфилда, Иллинойс, США, на эту самую территорию вторгся трехлетний мальчик, залез на ограду, отделявшую вольер с горилами от зрителей, и свалился с нее прямо к обезьянам. Высота ограждения была около пяти метров, ребенок сильно ударился головой и потерял сознание. Поскольку человеческой помощи ждать пришлось слишком долго, спасение ребенка взяла на себя горилла по имени Бинти Джоа. Она осторожно подняла мальчика на руки и, покачивая, донесла до входа в вольер, где его и подхватили подоспевшие спасатели. И полиция, и работники зоопарка признали, что без помощи Бинти ситуация могла оказаться гораздо хуже. И чтобы вы не подумали, что это случайность действия гориллы были неправильно истолкованы, в 1980-х годах очень похожий случай произошел в зоопарке Джерси. Там мальчик тоже упал в вольер с гориллами и потерял сознание, но спас его самый крупный самец в группе, который охранял ребенка, отгоняя от него сородичей, пока не прибыли спасатели. Кит спасает тонущего дайвера. Это произошло в аквариуме Powerland, который находится в китайском городе Харбин во время соревнования дайверов. Участникам нужно было погрузиться на дно бассейна с ледяной водой, где плавали киты, на глубину около 6 метров. И сделать это следовало без акваланга. Одним из участников была 26-летняя Янг Юн. Как только она достигла дна, ее ногу свело судорогой. Девушку охватил панический ужас, она начала задыхаться. Казалось, что смерти не миновать, но, по счастью, мимо проплывала на редкость сообразительная белуха по имени Мила. Она ухватила ногу Янг Юн и ртом вытолкала на поверхность. Девушка выжила, и это целиком и полностью заслуга Милы.